Всем привет сегодня 8 июля находимся на красноозерке но ну, в данный момент конечно не на красноозерке Платина дорога вот короче вот там вот, дорога идет возле кустов но ну, это платина. сразу заплатено через 5 метров красноозерка само находится а вот эта речушка залитая что с красноозерки выходит в общем ни одной поклевки на удочку никого не поймали в красноозерке Насчет ротанов хуй знает. Ну, конечно же, там, если была бы кошка, мы бы сейчас просто разодрали эти мудорезы. И можно было бы удочки нормально покидать, как обычно, карася ловят. А мы так с лодочки покидали, сеточку воткнули, короче, щебачков поймалась там. Окуньков, чурогаечка одна залезла. Но еще не, не вытаскивали, короче. Сейчас пойдем по речке вниз. Тут метров 200 250 И на РТШ попробуем половить на свининги. Может стрелятка будет или что-нибудь еще. Всем пока! <звы> <Нихуяло>. <звы> вот так. Короче, поймал такого же на как вчера, блять. Но, ребята, я бы его не поймал, если бы он не сам. Кстати, вот э, Чебачков, покажи, сколько там поймалось. Червей тут, наверное, Тебаки нихера на удочку не хотят крупные ловиться, только такие. А налим, вот смотрите, ребята. Покажи. Просто тупо сам подсекся. Видно? Видите? Вообще я просто... Блять, отрёсся, он пиздец. Вот такой налимушка. Ну чё, второй налимчик нынче. Ну этот, как налимчик. Главное, ходит и не клюет. Да, друг? Ну, на лимуня. на лимоньку. Ну тебя съесть и хочем, понимаешь? Я на лимчиков люблю. Хоть ты и маленький карифан, ну извини. Вот, ребятки, поймал на лимончика. Сейчас чуть не ушел, блядь. Сачок дырявый, датра прогрызла была. Ну хуй знает сколько. Может пол полкило. Нормальный на лимон. 10 июля 2017 года выехали в общем рыбачить ну, специально на лимов половить зашли в одну речушку пашка друг, поймал что 10 куней на маленькую блесенку поймал он две щуки примерно по полтора килограмма что-то у меня вот клюет а Подожди, стой, у меня вроде клюет. Ну и в общем-то я поймал два налимчика. Вот такого вот. Вот налим. И вот в садочке. Сейчас взвешу. Короче, небольшой налим. Двести шестьдесят грамм. Сейчас, Сейчас, что -то, что -то. Так, двести шестьдесят. 300 грамм все идет о пашки на щуке идет нет Ага, стерлядно, понял. Ты охуел, блядь, парень. Ты только про стерлядку сказал, блядь. Ага. Цаца будет довольна. Цаца, блядь. Ну и у меня такая же попадалась. 200 грамм она весит. У берега. У берега? Чё, нормальная стерлядка, блядь. А у меня всего лишь два налима. Ну-ка давай возьми для, это, для сравнения щук. очень довольный. слушай у тебя сегодня такой это обоих ага. бери а, это разнообразие рыбы блять а и, а и окунь ну кстати я сейчас твоих окуней сейчас засниму и я он надергал блять и на лимон и окунь, меня блять вот такого поймал о ебать нахуй нормально короче у тебя уловчик сегодня что -то он охуел этот парень, блядь? Нихуя себе ты близко у берега закидываешь. Конечно, конечно. Уже намотал нахуй километр. Проебала. Проебал. Проебал? Думаю, все худово. Так, Колокольчик одень там. Ага. Пять. Пять. Три маленьких, на. Ну, в смысле, один большой. Два маленьких, и вот сейчас два средних. Вот так вот светлячки работают мои. поклевок нет. У меня сейчас какая-то хуйня сорвалась. Килограмм на пять. Ух, плюет, Подожди, Писю. Стой, не понял. Или просто что-то дёрнул. не клюет мне не идет. Просто может быть, наверное, это просто, наверное, ходила эта хуйня. Мысли. Ну стой, сейчас карман положил? Да нихуя, сорвалось что-то. Червей обожрали нахуй. Ну клевало заебись. Сейчас попробую одеть. Червей, да заново ебануть. Может, все попадется. Ч за хуйня, блядь? Сервей прям на обоих сожрали! Прикинь? А? Чё ты говоришь? Суки, да. Я тебя не слышу, ты у меня в кармане лежишь. Я с Пашкой разговаривал. У меня ещё камера стоит, снимает. В темноту. Блять, пиздец тут спутался у меня поводок, кричачик спутался, непонятно как, блять. Вот так пойдет, блять, что за хуйня? Не понимаю, ребятки, что-то клюнуло, блять. Ребята, сегодня по-моему Уже 12 июля 12 июля Сейчас я вам покажу Что я сегодня наловил Поймал вот этого налимчика Вот этого Вот он. Поймал я Что еще Вот этого налимчика Вот этого Поймал я вот эту стерляженку Вот эту вот и вот сейчас буквально вытащил вот это вот дрища. Леща. Лопатина шла нормально. Сейчас повешаем, ребятки. Для начала взвешу стерляжемку. Сколько она у нас потянет. Стерлядочка. 240 грамм дрища налимчика так налимчика налим 110 грамм пиздит 115 грамм ладно хуй с ним вот этот налим пошел Плюнуло, что ли у меня Ой. вот этот налим у нас 310 грамм да пиздит этот кантер ёбаный урод он показывал мне 600 блять ух ты нихуя у него жабры рвутся ну и вот этот лещ у нас попался Насколько сейчас вешаем так, стоять. У меня сегодня какая-то хуйня оторвала. Короче, два крючка с поводком. Да б твой Кило сто девяносто пять, кило триста показывал, поняли? 30 показывает кило 230 короче хуйня аникантер ладно всем пока а, это у меня здесь свет сколько рыбки -то. короче поймал 4 щуки больших самая большая на 2300 2 по кило 600 и 1 кило 100. Я вам видите, как ножом вхуяриваю. Паненько. Дома засниму на полу. покажу. Вот такие вот дела рыбачим. Пашка тоже поймал на 2 600, короче, щуку. Одну. И все. Вот уловчик, вот это вот стерляжина, налим, налим, окунь, окунь, окунь, два леща, ну тут дохуя лещей и щуки. Короче вот стол, ширина стола 65 сантиметров, длина метр десять. вот такие экземпляры но по сравнению вот эту окунь на пол килограмма остальное идет больше а это видео угу. нажми на ту нижнюю которую включала один раз наверх